Режим GPS. Так. Откалибруем. Ошибка в работе. Откалиб... Ошибка в работе. Откалибруйте компас. Сейчас немножко пусть постоит. Это его первый запуск вообще этого гибрида. Гибрид, на чем у нас построен. Так, отключаем режим новичка. Сразу задаем ему максимум, максимум высоты. Заодно проверим на все вот эти ошибки, которые бывают да, как для гибридной версии. Да, внимание, для гибридной версии LF1CS. 4К ПРО. Дальность. Значение дальность полета выбрать не более 3000 метров во избежание ошибки ограничения дальности полета. Ну, на самом деле, там, в принципе, у них предел до 400-200, что-то такое. Ну, до 4 километров ставите, и летайте и без проблем. Заодно сейчас это попробуем протестировать. Сохранить. Все отлично. Ну, история, камера. Все остальное. Что у нас тут? Версия прошивки 170-я. Ну, 14 спутников уже, да? Уже видите, что у нас тут. Немножко наклонен, да? Горизонт. Ну хрен с этим. Будем проверять на желе. На дергание прочие, тряску. Так, сразу поставлю спорт мод. Что ветер 4 метра в секунду. пусть немножко повесит мозг и дрон сейчас я на видео сниму что у нас с камерой дрон улетает немножко пролетим Вперед, поднимемся на такую вот высоту. Это я сейчас летаю на мертвой банке. Ну, на мертвой батарее она уже вздулась. Поэтому, видите, потеряет заряд очень быстро. Вот так немножко просто разогреем дрон. Посмотрим, что по высоте. Что-то он по скорости. Немножко так полетаем. Что у нас тут? Ну, завал горизонта пока хорош. Ну, ничего такого проблема. нет проблем. Тряски тоже никакой не вижу. Так, по времени. Везбрат гамфой. Ну, зря я задал, конечно, там. Так много этому дрону 45 достаточно. При автовозврате поворачивать дрон можно это очень удобная опция. более дорогих нейтрих дронов такого нет. Разбегайтесь, кожаные ублюдки. Я сажусь. Вернул, так сказать, эту прикольную озвучку. Многие просели. Ну, тряска. К сожалению, условия погоды такие, и освещение, что непонятно, есть она, нету. Ну, прям что-то, прям жесткой тряски я не вижу. Малейшая вибрация, да, по-моему, есть. Желе, ну тоже так сильно не наблюдаю сейчас поменяю аккумулятор и попробуем улететь на, максималь... на максимальную дальность на этом дроне меняем скорость на камера мод выключаю сейчас я его посажу на руку поймаю рукой батареи будем проверять что у нас там дальше